Всем привет, с вами Михаил, и сегодня я поговорю про Linux. Я планирую записать несколько видеоуроков для новичков по Linux. Я сам являюсь таким новичком, много лет использовал Windows, и сейчас с удовольствием перехожу на Linux, пока что мне все очень нравится. Но знаю не все, буду делиться с тем, с чем столкнулся, что оказалось полезным лично для меня, Если какие-то Интересные кейсы вам уже знакомы, буду рад, если вы поделитесь в комментариях. Итак, сегодня я поговорю о том, что вообще первым я сделал, когда установил себе Linux и начал им пользоваться. Конечно, я начал изучать интерфейс, как здесь все сделано, и частично перестраивать его под себя. Я немножко вернул уже, как было, обратно. Что у нас есть? У нас есть панель состояния сверху, здесь у нас есть календарик, время. Кстати, я вот даже немножко перенастроил Здесь определенные уведомления, например, когда музыка играет Здесь иногда сообщение об этом есть Здесь свернутые программы в три, которые можно будет открыть Выбор языка Звук, микрофон, яркость и прочие штуки Здесь же есть кнопка перехода в настройки Выключение компьютера Эта кнопка даже не... еще не знаю, что делает Ну-ка oh. oh. oh. Да, как оказалось, средняя кнопка выходит из-под пользователя. Надеюсь, у нас не, не сломалась а, запись. Минуточку. Угу. Да, вроде как запись идет. Хорошо. Итак, средняя кнопочка у нас — выход из системы. А то, что у нас было панелью задач снизу раньше в Windows, выглядит несколько иначе. Здесь есть что-то вроде пуска, называется кнопка «Показать приложение». По нажатию у нас открывается список приложений. Здесь есть снизу переключения на популярные все, поэтому если вдруг вы не все видите, чем вы пользовались, что вам нужно, переключаемся на «Всем». Сверху есть поиск по этим приложениям. Тогда можно найти то, что по самим иконкам не доступно. Это кнопка «Аналог пуска». Панелька, она, как и в Windows, может располагаться в разных местах. Она может скрываться автоматически. Давайте, собственно говоря, это настраивать. Мы можем либо в меню найти параметры, либо сверху у нас есть кнопочка «Те же самые параметры». Мы туда же попадаем. Здесь много всего. Давайте основные моменты рассмотрим. Вот панель задач. Я могу менять ее размер. В данном случае, благодаря размеру значков, они могут быть крупнее, либо мельче, очень маленькими, да, у меня где-то, где-то вот я такие привык использовать. Положение, пока что я использую ее снизу, как мне было привычней, единственное, кнопка опуска, да, к мы привыкли, на справа все-таки, ну, ничего страшного. По крайней мере, здесь я не вижу, как ее переместить обратно, но мне, в принципе, вполне удобно, что она здесь. И я могу ее автоматически скрывать. Опять же, когда у меня открыт браузер, допустим, мне она не нужна. И она появляется автоматически, когда я навожу обратно сюда курсор. Фон. Если вдруг вам не нравится такой прекрасный персонаж, бобрик такой, можно фон поменять. Здесь достаточно все прозрачно есть просто панель фон и есть фон нашего рабочего стола есть экран блокировки это экран когда пользователь должен ввести логин пароль при входе нажимаем на соответствующий здесь есть три варианта можем цвета настраивать выбрать картинки с компьютера ну либо я так называемые обои которые предлагает нам сама операционная система по умолчанию например я поставлю вот такого персонажа тот же самый персонаж только беленький не цветной Следующая вещь, которая меня поначалу не очень порадовала, допустим, у меня есть на клавиатуре кнопки плюс-минус, которые делают звук громче либо тише. Ну, я надеюсь, вы слышите, да, что вместе с нажатием на эти кнопки у меня дополнительно есть еще такой звук. В Windows тоже были звуки системные, я их тоже, как правило, отключал, особенно раздражал, когда там ошибки выскакивали, эти звуки системные вылетали, но здесь даже вроде бы в таких безобидных вещах, как включение-выключение звука погромче, я просто взял и отключил. Делается это в разделе звука, здесь есть разные вкладки, и в данном случае это звуковые эффекты, и просто-напросто можно отключить их и Никаких звуков у меня нету Теперь при изменении громкости. Здесь можно другие звуки было выбрать, громкость изменить, всего этого дела и так далее. Что дальше? По настройкам, я думаю, что вы пробежитесь, посмотрите, что нужно. В дальнейшем еще какие-то... в дальнейших уроках еще кое-что покажу. Из того, что пригодится... Ну, во-первых, установка программ по умолчанию в... В Linux я ставил расширенную версию, когда мне в процессе установки предлагали поставить дополнительный софт. Поэтому, возможно, если вы не выбирали эту опцию, у вас чего-то не будет из того, что есть у меня. Но я надеюсь, что все-таки менеджер приложений у вас есть. В данном случае эта штука очень похожа на то, что мы имеем на мобильных устройствах, там, Google Play, там, магазин приложений. Apple, Windows, даже в 10-й версии был магазин приложений. Вот здесь примерно то же самое. Можно посмотреть, что установлено, можно поискать обновления. А можно через поиск найти нужную программу. Например, тут же Jimp. Ищем программу. Если мы ее нашли... Мы читаем ее оформление, если это именно то, что нам нужно, мы нажимаем на кнопку «Установить», и она у нас устанавливается, после чего появляется в этом меню. Кстати, если нам нужна кнопка в панели снизу, мы любую программу туда можем отправить. Ну, например, «Сапер». Кликаем правой клавишей мышки, выбираем «Добавить в избранное», и оп, у нас вон, программка здесь появилась. Здесь мы ее можем также передвинуть на то место, где она нам нужна. В на любой момент мы можем ее также отсюда изъять что тоже удобно. Вот это один из способов установки программ через менеджер приложений. Другой способ, но ну, здесь не все программы можно найти. Допустим, я не находился здесь Google Chrome. Вместо Chrome он мне, по-моему, предлагал здесь некий Chromium. Я не очень хорошо разобрался, но, по-моему, это просто старая версия Chrome. То есть какие-то возможности он не поддерживал Поэтому мне понадобилось просто сам Chrome найти. Сделал я это просто путем того, что зашел на поиск Google, набрал Google Chrome и скачал просто полноценный дистрибутив. То есть здесь это тоже работает, когда мы что-то находим, программу в интернете, скачиваем ее, она у нас попадает в... Вот у нас что-то типа проводника, да, у нас она попадает в загрузки, и в загрузках мы просто как привыкли, двойным кликом можем открыть программу. Так бывает не со всеми программами, мы не все можем открыть по двойному клику. Ну, вот, например, приложение, которое заканчивается деп, расширение. Это как раз то, что можно открыть двойным кликом, и оно будет установлено автоматически. То есть это работает так. Но не всегда так бывает. Например, кейс с установкой принтера и сканера для меня оказался очень неочевидным. Я позже в одном из видео об этом расскажу, потому что такая частая проблема, что периферию установить бывает проблематично. Разберемся. И... Еще одна опция, наиболее популярная в самой среде Linux, это установка через терминал. Терминал здесь находится, опять же, в общих программах он есть, терминал. Можно его вынести, опять же, на панель. И есть специальная команда, которая помогает установить программу. Например, используется команда «sudo». Это получение прав администратора команды, собственно, называется apt-get, то есть что-то получить и install. install. Далее мы вводим название программы, если эта программа знакома, ну, есть библиотеки, которые у нас сейчас на компьютере хранится база такая знания о программах, которые мы можем загрузить, то по имени программы мы можем ее установить, например, git. Да, и гид установится часто мы можем не знать название программы и не все программы можно именно оттуда установить к сожалению, поэтому что-то приходится скачивать и устанавливать вручную но менеджер программы очень удобен на самом деле, если вы раньше так не устанавливали а на виндовсе вы скорее всего этого не делали то придется к этому привыкать например, я нагуглил буквально перед запуском этого ролика записи его нагуглил лучшие программы для Ubuntu, немножко устаревший пост, но так или иначе здесь много всего можно интересного найти и к каждой программе есть снизу список того, ну команды конкретная команда, которая понадобится для установки. Везде мы встречаем sudo pt get install, ну, где-то есть какие-то укороченные варианты. Я хочу, допустим, сегодня поставить программу. Я заранее определился. если я только найду. Она где-то ближе к концу баллов. Например, Double Commander. Такой расширенный вариант проводника. Когда-то чем-то подобным на Windows пользовался. Было удобно. И вот хочу использовать. И вот мое sudo apt. Почему-то нету. Get. Но думаю, что с get он тоже будет использоваться. И вот название. А я его могу скопировать и вставить в команду в терминале. Я сотру и вставлю. Ставка, кстати, Ctrl-V не сработает, я использую SHIFT Insert На горячих клавишах я также сделаю отдельное видео. Итак, sudo get install double cmd-qt. При установке с командой sudo он попросит ваш пароль. То есть тот пароль, который должен быть у пользователя при установке, он у вас наверняка его спрашивал. И после этого он выдаст ряд информации. Он скажет, сколько места программа займет, и уточнит, точно ли вы хотите это сделать. Возьму букву «Куда». И процесс запуска, установ, установки программы запустился. Нам куча служебной информации, которую я лично никогда не читаю, запускается. Не знаю, зачем она вся нужна, но так или иначе, вероятно, люди с опытом, в Linux расскажет больше, но сам факт, что программка должна была установиться, и мы наверняка ее сейчас найдем. Double Commander. Пам, пам, пам, -пам, -пам. По алфавиту, ну вот скорее всего вот она. Я сразу добавлю выделенное и запущу. Да, вот новое приложение только что было установлено. Вот, собственно, такое начало работы с Linux. Мы разобрали с вами, как работать с панелькой задач, как настроить фон, еще какие-то настроечки сделать и как устанавливать приложение. Далее я буду делать еще несколько видео. Так что, если вам интересно, продолжайте следить за обновлением на канале. Всего вам доброго!